Да, да, да, сюда же, 76-й год, Да, отдыхаю в Крыму, в Судаке. Через много лет попали в Судак с Мещуками, помнится город тем, что в гостинице тараканы зажигали свет. И плоские выключать, либо Вот идут оттуда, отсюда идут Когда критическая масса свет зажигается. И нам прислали сигарету через плечо свернутую. Это как раз вот 91 92 год. Мы прикоривали конец. Форточку такую кальян у нас был метром. Четыре Однажды я и кореш мой соревной. Какой цена, хрюкались немного, И чтобы смыть нахлынувшее горе, Решили пару раз махнуться в море. Ландшафт был не суров, И ветер тул от наших берегов. Подходит к морю, шиковать доли. Серега взял в трусы родной земли, Но голосу рассудочному в земля Он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивший совсем Секунду метров 8, а может и семь Плывем я кролем, а Серега барасом Пинаем крабов, тискаем медуз И вдруг Серега тихо шепчет басом Остался позади родной союз А надо контры с берега глядять И нас с Серегой заврать хотят А я кричу, ну не шару, не знам, Серега тоже молча не остался и а отрыл их три креста и две дыры. Они на нас направили стволы, А ветер сволочь дул, и шохли лишь шей. Серега сразу вспомнил это да, нить свершке его. Но мы от них ушли по с песнями. Да разве это не сравнится гадом с нами. Но тут возник сухой личный спор, Что это дродонилый и львоспорт? Серега встал, становился воспор, Но тут пролился то, что летский город На берег мы шли а город иностранный, И день у них, как видно, нынче банный, Все с полотенцем на башке. Стамбул прочел Серега на флажке, Ну что ж, Стамбул почти как Тамбов, Я был в нем и Сереге он не нов. Идем глядим, мне город восторг, А на трусах иглы казачьи торг, Вдруг белить ко мадаму у паранже, Она мне ловко, но вроде в них лежет. сразу метхих вроде шел, а тут ее папаш подошел. Он нам кричал, обинная слова, Но это мы не поняли сперва. Когда на нас дошло, что смысл суров, Серёга дань ему промежрагов. Вокруг толпа изволил расти, А я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул, При счете восемь ноги протянул, При счете девять их пришел мельтон. И мы с Серегой ломанулись и вон, Мы плыли, ветер был у нас в трусах, За нами как пыльнулся два часа. Но нас они не взяли на испуг, Здоровым теле нет, здоровый дух. Мы дома как приятно, черт возьми, чтобы успели с серым до восьми. То есть сначала это песни первые до семи, потом дали послабление народу до восьми, а сейчас вообще лафат. Да? Гуляй не хочу вообще.